Известно, что дизельные двигатели имеют ряд преимуществ перед бензиновыми. Это и более высокий коэффициент полезного действия, больше пользы из того же количества топлива и высокий крутящий момент на низких оборотах, весьма полезно для перевозки грузов и езды по горам, и значительно больший общий ресурс. Благодаря именно этим качествам дизельные двигатели сплошь и рядом используются в грузовом автотранспорте. Да и владельцы легковушек все чаще выбирают именно их. Однако дизельные двигатели требуют к себе и особого внимания. В последнее время все больше обращаешь внимание на то, чем заправляешься, особенно весной или осенью. Температура на улице скачет: то плюс 3, то минус 7. И не факт, что зимнюю солярку уже поменяли на летнюю, ну или хотят нежсезонную. Кранта, -то тот же. Когда дизельное топливо остывает до температур ниже нуля, в нем начинают образовываться кристаллы парафиновых углеводородов. Топливо становится мутным. При дальнейшем охлаждении эти кристаллы разрастаются и топливо перестает прокачиваться через топливные фильтры. Мотор начинает работать с перебоем. При морозах около минус 10 градусов топливо и вовсе может замерзнуть и превратиться в гель. В периоды сезонных колебаний температуры около нуля владельцам дизельных автомобилей рекомендуется использовать в топливо депрессорно-диспергирующую присадку. В продаже она называется «антигель». С использованием этого состава температура фильтруемости даже летнего топлива опускается до минус 23 градусов. А это означает, что ваш автомобиль прекрасно заведется даже в сильный мороз. Компания «Супротек» разработала собственный рецепт топливной присадки и выпустила на рынок товар под названием «Антигель 3 в одном. Иногда в межсезонье что на себя надеть не знаешь. Что уж говорить о том, каким топливом свою машину заправлять. А с антигелем нет проблем. Просто заливаешь перед заправкой один такой баллончик, и хватает на весь бак. И носик очень удобный на каждой баночке. Для водителей грузовых автомобилей антигель 3 в 1 продается в увеличенных баллонах с другой концентрацией. Таким образом, одного баллона хватает на бак объемом 200-250 литров топлива. Этот состав называется 3 в 1, поскольку помимо снижения температуры фильтруемости топлива имеет еще два важных свойства. Он увеличивает его цитановое число, значит, двигатель заводится быстрее и легче и повышает смазывающие свойства, что очень важно для топливных насосов высокого давления, и форсунок увеличивается их ресурс и надежность. Для дизеля это крайне важно. Антигель 3 в 1 создан для эффективного ухода за дизельным двигателем и топливной системой. Эта присадка уже прошла как полевые, так и лабораторные испытания. Добавь в жизни! Супротек